Только я один знаю, как без нападающего. Нельзя без нападающего! Именно поэтому, знакомьтесь, 60 тысяч рублей отдали. 60 тысяч, и он у нас. Быстроногий бразилец. Абелардо. Нападающий, нападающий из Бразилии. Вы понимаете, козлы, кого мы купили? Омский газмяс и Абелардо. Мы уничтожим всех! делать а? что ты будешь делать а ну что ты будешь делать я? А? пятый сезон мы не можем выйти в шестую лигу нормально опять последнее место павел павлович ну я не знаю мы с ребятами посоветовались и решили однозначно выходов никаких нет что вы говорите Вратаря, И, конечно, надо бы поменять вратаря, конечно, такая дыра в команде, да, поменять. Да, ну, где нам, что? Покупаем бразильца, нифига себе, на какие шиши? Понял, не мое собачье дело, понял. Здорово, батя. Здорово, Залепехенко ли, не шутишь. Мы звали? Не то слово, Залепехенко. Что-то до меня дошли слухи, батя, что я вас, типа, не устраиваю. Мы берем бразильца. Я не понял, батя. Я что, серьезно же вас не устраиваю? Нет. Главное, я все команды, с которыми я играю, устраиваю. А вас нет? А нас нет. Ну как мы можем тебя оставить? Вот если даже вот взять последний матч, мы играли с командой берега э, слоновой кости. Но? Они до этого вообще мяча ни разу не видели. Но? Ни разу не ударили по нашим воротам. Как мы умудрились проиграть 14-0? Как ты смог занести мяч 14 раз в наши ворота? Да у меня свои нарабошки, комбинашки, понимаете? Ну, батя, ну ухал, короче. Зачем тебе это знать, батя? Спи спокойно. Пишу приказ об увольнении за Не Но. надо, Байя, брать Бразилию. Йо. Я говорю, не надо брать Бразилию. Я извиняюсь, у меня входящий Йо. звонок. Алло, да. Да, кто Пиш... говорит? Зубила. Когда мы с вами играем? Через четыре дня? Сколько надо пропустить? Четыре гола. Да сделаю для вас. Вы, Вы же постоянные. Да какие скидки? У меня скидки только от 10 голов. Да, насчет цены, насчет цены, сейчас у меня немножко дороже, обстоятельства поменялись. Не могу говорить, насчет цены узнайте на моем сайте ру да, все, я не могу, я ухудоба на приемы, все, бать, все, да. Батя, ты меня так разволновал, отче. Батя, Короче. я так разволновался, сейчас я не... Не понял, на чем мы остановились. Не надо брать от образзиля, понимаешь. Этот банан, этот кокос. Кому он нужен здесь, понимаешь? Пацаны не простят вас, понимаете. Пацаны не поймут. Пацаны не поймут то, что мы проиграли пос... последний матч со счетом 19-0. Последний мяч летел 25 метров выше ворот. Я не знал, что ты такой прыгучий. Не думал. Ты уже у трибуны его поймал. И за него. Все, увольняю. Батя, вы, не вы, надо. Приказы. Вы футбол сейчас осиротите, понимаете? Будем сиротом. Вы, вы семью мою осиротите. Приказ двадцать. У меня семья, у меня дома три ежа, понимаете? У меня семья, баня? у всех дома ежик. Что у тебя? У, у меня дома ежики. Пацан, пацан и пацан, понимаете, батя? А что ж ты мне раньше не говорил, что у тебя? Так ты ежист? Да у вас же, кроме футбола, ничего понимаете, один, одни мячики в глазах. Так ты сразу мне сказал, что ты ежей любишь, поешь? Да если хотите знать, у меня любимый фильм Ежик в тумане. Да ладно. Да я клянусь. Да ежик да в тумане. Ну, ну как это может быть? Я вообще этому ежу бы Оскара отдал. Ну как так может быть, твой любимый фильм, если это мой любимый фильм проезжа? Какой там йога! Как он там играет? Ой, наш там лошадка, лошадка. Помнишь, лошадка, все в тумане, помнишь? А да он вот, непростой. Это же груза, да. конечно! Я лошадка! Думаю... Зачем ежу лошадка? А да, я думаю, он бабник этот ешь Знаешь, он, он капусты напорится, молока нажрется и, знаешь, кежиха. ешь еще а. то-то. Все в тумане, все зашипки. Я смотрю, вы тоже ее. А я да, тоже, ваня. когда был молодой, был таким наш ежом. На ваня. В институте никому не давал проходу, да. Я на проходной сидел, а. Да. Меня фиг пройдешь вообще, да. Меня не забалуешь. Приказ. Номер 2345927. 927 Батя, оставьте меня. Да. Ну вы меня вынуждаете сказать. Ну. Ну не любят бразилец ежей, понимаете? Заставим полюбить. Ежики вообще бразильцев боятся. Кто тебе сказал? Да потому что бразильцы любят только кофе, понимаете? Да Все. Да ладно. Да, да надо спасать ежей Бразилии. Я вообще предлагаю открыть фонд помощи ежикам Бразилии, батя. Стоп. Вот с этого места чуть-чуть медленней. Значит, я готов так. перечислять фонд Ёжика в Бразилии так. 20% с каждого проигранного мной матча. Да ты за кого меня держишь, а? Ты вот, ты думаешь, кому ты говоришь? Ты, ты читал, ты читал, прежде чем вошел, кому ты, кому ты вошел вообще? Ты мне смеешь это, мне, тренеру! Смеешь это предлагать, да у тебя как язык повернулся, 20%, 30 и не меньше. 30% и все. Я говорю, вот, что не сделаешь? Значит, ради вымирающих ежей Бразилии, Значит, насчет зубила мы с вами. Пал Палыч, это вот. я. Значит, я тут провел беседу за Лепхином. Я просто посчитал, сколько пропускает этот бразилец, понимаете? 20. Если наш лох, тот просто лохнесское чудовище, да. Наш просто стал понимать игру, да. На глазах растет пацан просто, да. Я думаю, его надо будет оставить, да. Оставить, пусть пока побегает, да, да. Посмотрим пока, посмотрим.